Всем привет! На этом канале вы сможете увидеть тысячу компьютерных лайфпаков, научиться создавать и раскручивать группы в социальных сетях, также научиться зарабатывать реальные деньги в интернете, а также создавать сайты, игры, программы, как для ПК, так и для телефонов.